Я бы хотел сейчас обратиться к нашим гражданам, к тем, кто оказывает такую помощь беженцам. Поблагодарить всех граждан России за, за то, что они проявляют такое сочувствие к тем, кто так нуждается в нашей помощи и поддержке. Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет, как я уже говорил, эти люди вынуждены жить в подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли. В этих условиях живут с крысами восемь лет. Но это был действительно просто наш долг поддержать этих людей, помочь им. Другого пути уже не было. Нам не оставили никаких других шансов. Решить этот вопрос как-то иначе. И то, что наши граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, это, это на многом говорит. Это говорит о том, что в целом люди поддерживают наши действия и говорит о том, что мы правильно поступаем что поддерживаем, поддерживаем Донбасс. Что бы хотел сказать в завершении, мы сейчас с вами обсуждаем вопросы, связанные с преодолением последствий санкционной политики в отношении России и российской экономики. Хочу еще раз подчеркнуть: нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих многих последних лет. Более того, даже при, при, после развала Советского Союза еще многие санкции, ограничения, так называемые какомовские списки, и не, не прекращали свое действие, а были введены еще в отношении Советского Союза. Так они действовали в отношении Российской Федерации, бесконечно. Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период. Но санкционное давление было всегда. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика безусловно адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям. И в конце концов все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета. Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и, и подвосрочно принимая все решения своего суверена. Россия в таком состоянии, жалком состоянии и униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было бы произойти. Произошло сейчас, и я уверен, что благодаря в том числе и членам правительства, нашим компаниям, как я уже говорил, ведущим, мы эти все трудности преодолеем.